быть, до э, самого важного, э, самой важной части этого мероприятия, которую все ждали, может быть, более всего, которая наверняка э, вызыва самые большие дебаты, самые большие дискуссии. Э, я, то, точно так же, как я первый день э, благодарил э, топ и про за храбрость, я не согласен, но я уважаю вашу храбрость. Я точно так же заранее а, хочу поблагодарить а, нашего докладчика, а, потому что ну, фактически это человек, который вышел в очень сложную, отстаивать очень сложную позицию. А, Чрезвычайно сложную позицию. А, Рустам Нургалиев представляет а, Казанский а, исламский университет. Ахмед Ерлакапов, по-моему, сейчас вы э, возглавляете Центром ПримГИМО. Центр, в Прим Центр, э, Центр Прим э, Ну, те, кто в теме, не так знают, кто такой Ахмед Ерлакапов, вне от того, где он в настоящий момент э, трудится. Итак, э, мы говорим о традиционном исламе. И первая проблема, с которой мы сталкиваемся – никто не понимает, что это такое. Я, готовясь к этой встрече, и, конечно же, много раз слыша эту формулировку «традиционный ислам и много раз испытывая раздражение, связанное с тем, что я не понимаю, что туда закладывается, попытался как-то вот проинвентаризировать очень многочисленные и очень такие вот размазанные определения, и, строго говоря, я свел их к трем формам, которые мне оказались понятны. Да? Первая, самая оскорбительная, самая унизительная она, как бы на слуху она как бы в головах всех, но единственный, кто так очень жестко ее сформулировал, он был даже не мусульманин. Но человек не абсолютно посторонний для нашей российской мормы это господин Силантин который фактически традиционный ислам определил как э, такой конформистский, приспособленческий ислам, э, представители которого, оказавшись между выбором э, интересы России как государства и интересы ислама как э, российской кумы, всегда будут на стороне государства, даже если это будет против, против мусульман, против российских. Это одно из определений, и оно все поним... понятно. И когда там какие-то э, силовые чиновники радуют за э, традиционный ислам, мы понимаем, что вот они-то имеют примерно это. Есть другая определительность. Э, э, есть же понятие традиции не только как э, набор обычаев, что-то такое фольклорное, такие вот э, народные наслоения. Есть же понятие традиции с большой буквы как некое высокое сакральное знание, которое передается поколением за поколением, возникает некая преемственность, это не всегда можно просто отфиксировать как текст, да, зачастую это можно только передать а, практическому учению, и с точки зрения такого традиционализма такая, такой элемент есть, в исламе мы о нем очень много спорили В первый день это Сумма. Это, собственно, то, что и есть традиция с большой буквы. Тогда возникает вопрос: а что ж такого особенного в, в этом случае в традиционном исламе? Сумма есть у всех, строго говоря, даже у шиитов есть Сумма. Она просто немного другая, немного другие источники опираются к немного другим авторитетам, поскольку, да? но даже у них, строго говоря, есть э, сумные. получается, что нетрадиционные в таком случае только корониты, да еще и не в нашей такой вот версии, которая была озвучена э, вчера, где там, достаточно осторожно, а в такой достаточно радикальной версии, которая присутствует в Казахстане, когда-то присутствовала. В общем, тоже непонятно, что такое традиционный ислам, если принимать за традиции все-таки сумму. А что еще может в исламе претендовать на статус больших традиции? Можно, конечно, значит, попробовать определить традиционный ислам, как ислам народный, ислам типичный для этой местности, ислам приемлемый в рамках какого-то правительства школы, в рамках какого-то масхаба. Его, как правило, так и понимают очень многие имамы, очень многие духовные лица. Я, например, приезжаю в город, захожу в мечеть меня, там время поджимает, я опаздываю, там, да, мне нужно быстренько там, просто в любой попавшейся мечети прочитать еще мне намаз. Я захожу и вижу объявление, читаем только по ханафинскому маскару. Не по ханафинскому нельзя. Да, да? Мне, честно говоря, все равно по какому маскару читать. Да, да? А, но вот есть и такое понимание, как а, устоявшиеся однородные нормы в исламе. Ну, нельзя сказать, что я как большой противник. Этого все делится на что-то высокое интеллектуальное и что-то дародное, приемлемое. Ты не можешь э, заставить э, человека, простого человека, там, я не знаю, э, штудировать на арабском, э, какую-нибудь сакихи-бухари, проверяя там, каждую букву, сверяясь с мнением других ученых. Да? То есть, э, ислам не требует тот, э, человека нести непосильную нож. Так что я не против этого, но явно превозносить а, вот такую вот народность, а, как некую норму, как некий ориентир, к которому нужно стремиться, а, это сложно, это непонятно. Почему нужно ориентироваться на низ, а весь вверх, все прорывы, мысли, прошлые, современные, считать чем-то сомнительным, нетрадиционным? В общем, есть проблема просто с пониманием. Что же такое традиционный э, ислам? Густах Хатрат, ваш слово. Спасибо. Спасибо за э, доверие, приглашение на столь э, важное, ответственное мероприятие. Э, я не считаю себя, это ни в коем случае не проявление какого-то исламского, но я реально не считаю себя ответственным лицом за традиционный ислам, я не считаю себя тайным человеком лицом. Да, которые имеют полное право обрисовывать и э, определять понятие традиционного ислама, я уж здесь э, раз, я, позволю себе э, сделать некий оговорк. Да? Э, наверное, то видение, это будет исключительно видение Рустана Бугалева. Да? Это не будет видение ни духовного управления, ни исламского университета, э, ну, чтобы изначально расставить все точки над и потому что, ну, может быть может трактоваться по-разному, да, раз он работает там-то, значит, таково видение э, этой структуры. Я думаю, глава каждой из структур, да, из, из, из, из религиозных организаций, из церковного управления, из исламского университета будет отвечать понятие традиционного ислама или, или понятие э, развития, да, и, э, духовности своей организации сам. Я здесь, данном случае, более правильно меня представить, как Рустам Нургалиев и, и только потом э, преподаватель университете. университета. Все. <связывая> а, ну, э, вы очень, в принципе, э, точно э, описали самые дальние возможные границы определения традиционного ислама. Да вот именно вот такой разброс, именно такой широкий разброс понимания традиционного ислама. Ну, прежде чем э, понять, что такое традиционный ислам, наверное, нужно понять, что такое традиция. Да? И, и традиция, насколько я понимаю, для мусульманина она в первую очередь это традиция нашего пророка Мухаммада, а потом все то, что он нас научил. А он нас научил также учитывать традицию своих сахаров, да, мы знаем эти изречения, то есть мои сахары, мы исповерствуем их как, как звезды. В другом изречении пророк нам намекнул и говорил о благостности его поколения, а потом уменьшение благостности следующих поколений, то есть сахабов, табинов и так далее, тем самым задав скажем, некий такой парабу, падающую, да, о благостности и нравственности мусульман. То есть он же сказал Хайру, Курони, карницу Маллядина евну, ируна». То есть лучший век это мой век, потом за ним и за ним, и за ним. То есть если логически попытаться осознать вот эти источники, мы понимаем, значит, чем глубже, ближе к пророку, тем чище понимание традиции именно в количественном смысле. То есть сам пророк может сформировать одну традицию, и этого достаточно. Группа сахапов может сформировать еще одну традицию, и это нормально. Огромное количество табиинов и последующих ученых формируют, понимаете, да, то есть силу формирования традиции. А, и вот, ну, например, мы э, чисто гипотетически доходим до века нашего современных дней, доходим, э, ну, если это удобно или комфортно, до республики Татарстан, да, и уже ни один, ни двое, ни сто, ни тысячи, а целый народ, да, целая национальность, татары, мусульмане тоже формируют традицию. Вот насколько они ее глобально формируют, настолько она и входит. Почему? Какое право имеют татары, ингуши, чеченцы или еще кто-либо формировать традицию? Мы говорим сейчас о исламской традиции. Они имеют право формировать ее на основании следующих правил шариата. Мы знаем, есть такая наука правила шариата. Это даже прямо скажем, это не правило шариата, это дух шариата. Да? Потому что, когда мы говорим правила это, э, в этом мы подразумеваем, что из этого правила всегда выходит однозначный вывод. А когда мы говорим «дух шариата», то мы говорим, как правило, такие выводы приходят из этого, да? Вот сразу конкретизируем. Так вот, в правиле шариата, как некие описание духа шариата, э, есть э, такое заключение. Э, о том, что ада, обычный. Альберт команда выносит хукву, выносит богословское решение. То есть, богословы утвердили, что если есть какое-то обычае, оно вправе иметь место в шариате и вправе считаться частью любви. Я могу уточнить? Да, конечно. В данном случае речь идет о э, любом отдате или только обиденце? Подождите, подождите. Я... замечательное уточнение, я еще не договорился. То есть оно вправе устанавливать традицию, вправе устанавливать традицию, за исключением тех областей или тех норм, которые прямо противоречат непоколебимым однозначным источникам шариата. Что такое непоколебимый и однозначный? То есть ну э, я уж так, э, скажем так э, называю непоколебимым, то есть тот, э, у, который, у которого утвержденность и закрепление за, э, в качестве достоверности неопривержимы. Ну, например, например хадис Мухалата. Или даже некоторые богословы туда включают хадисы Машку, то есть популярные хадисы. Э, однозначный, то есть он настолько очевидный, настолько точный, как, например, один из аятов для вас, который говорит Халидина -э Фи Ха Абада. -э То есть, если посчитать с арабского языка сколько, сколько э, раз Всевышний упоминает о вечности в воду Халидина, -э вечный Фи Абаду, в воду Абада -э навсегда. То есть, раз Всевышний использует несколько усиления постоянства нахождения в аду, значит мы говорим, этот аят какой? однозначно, и он не терпит кривотолков, он не терпит другого понимания. Конечно же, есть другие понимания, как, например, Всевышний говорит «вахарвама риба» и запретил Всевышний риба. Насколько однозначно <coughs> этот аят? Ровно настолько, насколько ты понимаешь риба. Ровно настолько, насколько богослов понимает понятие риба, потому что аят, как непровержимый довод, ну не, не объясняет его. Именно поэтому мы видим уникальное разночтение среди богословов относительно ростовщичества в исламе. То есть то, что, чем сейчас пользуется исламский мир, он пользуется исключительно ханафитской фетрой. Шефииты, маликиты, ханбалиты очень плохо понимают понимание ростовщичества. Настолько, что если бы мы сейчас жили по их ветве, то мусульмане бы спокойно занимались ростовщичеством. Потому что, например, одни, один из них считает, что ростовщичество засчитывается только в продуктах питания. Вы представляете? То есть, если мы с вами делаем ростовщичество, это не касается продуктов питания, то греха нет. Откуда такое разное понимание? Да потому что в вояде нет четкой конкретики понятия греха, правильно? И именно вот этот обычай, этот тустое общество, который повлияло на богословок, когда он формировал свой чтика, вывело такую норму приходит имам абу Ханифа, и как имам, и как бизнесмен, если вы это хотите того времени, да? единственный, кстати, бизнесмен, мечта это того времени, он-то понимает эту проблему изнутри, и как раз таки окруженный обычаями и устоями общества настолько, что количество товаров, методы обмена обогащают его, и он выходит критерий либо такое актуально по сей день. Значит, я немного назад еще вернусь и продолжу утверждение. Значит, что такое традиция? Традиция непоколебимая та, которая передана нам, да? Однозначными, закрепленными, то есть несомнительными, однозначными источниками ислама, Куран Если вдруг мы имеем, если вдруг мы имеем традицию, которая неоднозначно или не закреплена на такой высоте довода хадиса, как популярные хадисы, муталантные хадисы. Например, она передана нам одним хадисом, одной цепочкой передачи. И против этого понимания стоит традиция, исключительно ханафитов, это у других нет. Ставят традиции, обычаи и народа сильнее хадисов. Такого примера никогда не было ни у кого. только у ханафитов. И именно за это ханафитов всегда и угаривают. За это их обвиняли в том, что они отрицают хадисы. За это их обвиняли в том, что они плохо знают хадисы, например. Но это куция, недалекое мнение. Тот, кто не читал ханафитские книги, только такое может сделать заключение. Вы очень правильно заметили. Я вот все думаю, ну, э, забуду и не забуду, я попробую. возьму, скажем так, из вашего вступления все-таки этот тезис, и еще раз его звучу. Ислам настолько разный, что он либо, то есть исламские нормы и ответы, они как есть для высокоинтеллектуальных людей, да, так и для обычного народа. Поэтому ответы часто бывают разные. Ответы часто бывают разные. Есть ответ, э, который может принять и понять высокоинтеллектуальный человек. И ответ, который не может понять высокоинтеллектуальный человек для него, он прост. Ему нужно простое, прямолинейное, несложное объяснение э, нормы ислама. Ну, давайте вернемся, чтобы не быть голословным, как все-таки, например, встречаются хадисы да? и сталкиваются с некой традицией общества. Да? Ну, например, в торговых отношениях, ну они очень понятны, потому что торговые отношения есть такая традиция, как закрепленное право выбора на товар. То есть, богословы э, сказали, на основе на хадисе, пророк сказал, если был среди э, сахаров сподвижника, вот настолько чистый, э, настолько доверчивый, настолько добрый сподвижник, что всегда все, что ему говорили, он верил и покупал. Ну, как, например, сейчас же есть такие люди, да? Ему говорят, вот возьми эту бутылку, она очень полезная, вода очень вкусная, и все для него это главные эпитеты и термины для этой воды, и он уже не может пройти мимо нее, он обязательно ее покупает. И так каждый раз он покупал и покупал и покупал, и тем самым страдал он и его э, близкие, потому что он был слишком доверчив. Тогда пророк Алисалямов подошел и дал хороший совет: прежде чем что-то купить, подойти и скажи: я покупаю. Но имею право выбора на продолжение или отмены сделки три дня. То есть, ну я, наверное, не самый лучший пример воду. Взял. Вот я возьму телефон. Да? Все-таки вода это то, что потом ну, Я думаю, выберу да, все. Телефон. Я покупаю, ему право выбора имеют три дня. Если три дня пройдет, я не вернусь, значит я к ним доволен. Если три дня в течение трех дней я вернусь и не верну. Безоговорочно ты возвращаешь мне деньги, я тебе товар. То есть для чего это делалось? Для того, чтобы его защитить от рынка. Он возвращается домой, грубо говоря, мы обрисовываем ситуацию. Возвращается к жене и говорит, жена, смотрю, у меня телефон. Она говорит, да подожди, здесь мегапикселей мало, здесь того мало, этого мало. И цена очень-то э, не совсем разумная для такой модели телефона. Э, Иди-ка ты верни его. И он спокойно, без проблем, идет и возвращает этот товар. Замечательный инструмент? Замечательный. Но проблема в том, что когда пророк обозначил этот инструмент, он сказал, сколько права выбора? Сколько дней? Три дня, правильно? Три дня. Три дня. Какой вывод сделали буквалисты? А мы нужно было с самого начала сказать, что все-таки исламские богословы делятся на буквалистов и э, интерпретаторов. Буквалисты четко сказали три дня, а так три дня. И только интерпретаторы в лице Канофильского Москва сказали три дня, но если нужно, больше. То есть сейчас у нас сколько дней на такой товар? У нас российское законодательство четко определяет, что есть право выбора возврата товара за исключением э, средств личной гигиены и продуктов питания 14 дней. Есть такое? Да. Существует? Ну, там тоже есть ограничения, есть высокотехнологичные товары. Да, да, да, конечно. Я говорю, но эта традиция заложена российским законодательством. Даже по Нет! В том-то и дело, что это не Ханафицкий маска, Потому что тот, кто знает Ханафицкий маска, а я здесь смотрю, здесь, оказывается, вот некоторые студенты мои есть, они не дадут соврать. По Ханафицкому маскаву сколько дней можно? Плохие Три дня можно, представляете? По Ханафицкому Москаву больше трех дней нельзя. Но Ханафицкий маска при этом говорит, если традиции общества, популярны и распространены, они сильнее даже источника. И сейчас я, как преподаватель, учу студентов, имеете право выбора 14 дней. А они мне в ответ, хазрах, как так 14 дней? Ведь ханафитский Москва говорит три, все богословы говорят три дня. Я говорю, есть традиция, закрепленная российским законодательством, которая настолько популярна и сильна, и противоречит ей всего один кадис Аль-Ахад. Смотрите, на одном маленьком примере мы понимаем, что оказывается не просто пророческая традиция, что оказывается обычные и устои общества тоже могут побеждать. И настолько могут побеждать. Я вам сейчас приведу вообще страшную вещь, если вы хотите. Вот это, это, это вообще такое, знаете, ну, light режим, пример. Есть сложные страшные примеры. Давайте пожёстче. А, пожёстче. А, ну хорошо, да? Ну, я просто не договор, что такое традиция, да? Или сначала договориться, а потом да, пожалуйста. В любом году, как раз, как... Я боюсь, как бы цепочка. Ну вот я думаю, в принципе, вкратце я уже попытался объяснить, что такое традиционный ислам. И, конечно же, я вот несколько вот так вот, э, не совсем научно, но несколько э, лозунгами попытаюсь закрепить э, свое видение традиционного ислама. И он да разный. И он настолько разный, что есть понятие, есть определенные наслоения. Я мусульманин. Ахнусунна валь То есть, придерживаюсь Корана и достоверной сунны. Я придерживаюсь ханафитской традиции. То есть, я ханафит, себя определяю ханафит. Да? Некрасивый, конечно, личный пример, но все -таки. Я ханафит. Дальше я. я ханафит татарин. Меня спросят, а зачем, какая разница быть ханафитом татарином или другим человеком? Да простая разница, что если я ханафит турок, например, то я канину не ем. Понимаете? Система сертификации халяль Турции не сертифицирует канину. Потому что традиция турок какая? Канин не есть. А наша традиция какая? Камина вполне нормальная себе халяльная вещь. Значит, получается, я еще ханатист, да еще и татарин? Конечно. Я, будучи студентом, помню, надо мной один турок все смеялся постоянно. Ну, мы это иногда от уроков отвлекались и смотрели спортивные каналы. И он всегда смеялся. «Переключи, переключи», — говорит. Я говорю, почему я хочу спорт посмотреть? Скачки там, кони. Он говорит, тебе нельзя, харам. Я говорю, как харам? Он говорит, рамадан месяц. Я спорт смотрю, а ты еду. Ну, такие шутки у нас были. Я тогда задумался, я говорю, как так? Мы ханафиты, смотрим один и тот же канал, и действительно степень важности разная. Понимаете? Если я приезжаю в Марокко, прихожу на пляж, я был уже несколько раз в Марокко. Замечательная страна, я просто ее так люблю, потому что она традиционная малекитская страна. И вот этот малекитский Москап, он прям дистрит везде. Прихожу на пляж, маликиты все, вы понимаете, что такое малекитский пляж, да? — Короткий шорт. Да, — там. Шорт — шорты. или Давайте я дословно переведу мнение э -э имама Малика, интерпретированного его учениками. Должно быть закрыто два сравных места. То есть это даже и не шортики, вы понимаете, да? Два сравных места — это то, чем человек справляет нужду. Я уж извиняюсь, вы же хотели пожестче. И вот придя на, в, в, э, скажем так, в Раббат на пляж, есть вероятность, что вы найдете нормальный мусульман, они могут носить бороду, потом они одевают что-то идут на вас, при этом выглядят так, ну, ну неприемлемо даже для нас, да? Нормально — это маликиты, там маликиты марокканцы, здесь канафиты турки, здесь канафиты татары, Далее. Значит, получается, все-таки есть определенные наслоения. Я его отрицать не буду, эти наслоения есть. Например, насколько ценно и благостно, сейчас это очень, я очень, очень опечайно, что сейчас это становится неким маркером экстремизма и неэкстремизма. Это очень печально, что сейчас традицию используют в качестве некой, знаете, маркетной системы. Кто поддерживает татарскую традицию, то есть, тот э, нормальный мусульманин. Кто ее не поддерживает или критикует, тот экстремист. Это не совсем разумно, но, к сожалению, ситуация сложилась так, что сейчас неглубокие умом люди да, для общей массы, как в 90-х годах, как определяли плохой хороший мусульманин? Подлиннее штанов. Как определяли? Тот, кто носит нижнее белье и не носит нижнее белье. Они подходили и спрашивали, нижнее белье носишь? Не ношу, штаны короткие, все экстремисты. Я не знаю, как это назвать. Сейчас это несколько переродилось, да, сейчас, оказывается, хазраты, исламских университетов могут иметь длинную бороду, говорить о традиционном исламе. Мы пошли дальше. Ты ходишь на 3740 дней. Ты признаешь 3740 дней. Если признаешь, значит ты что? Нормально? Традиционный мусульманин. В России это хороший мусульмане. А если ты отрицаешь это, не просто не хочешь, а отрицаешь, тогда что? выходить. Я буквально неделю назад вернулся из Махачкави. Была замечательная конференция. Мы общались с Советом Улемов, с заместителем э, муфти Хазрата э, Ахмад Хаджи. Э, и случайно взлетели тему традиций. Я был настолько шокирован. Я вам просто в качестве примера. Я говорю, а как вот насчет традиции? Он говорит, мы воюем с ними. Я говорю, как? Он говорит, если традиция вредна, мы ее удаляем. Я говорю, а есть прецеденты? Он говорит, да, есть. Я говорю, какие? Он говорит, мы отменили 3,740 дней. Фу, для меня это был шок. Представляете, Духовное Управление Дагестана в лице Мухтихазрата официально отменило 3,740 дней. Вот на этой радости. Подожди, подождите, подождите. Я проявлялся. на короткий день. Я, на самом деле, дал вам высказаться намного дольше. Вы мне послушайте 30 секунд. Я... То есть, получается, я пытаюсь анализировать, спрашиваю его, а почему так сделали, и он мне глубоко-глубоко объясняет, что действительно от этого муфти Хазра поддерживает эту традицию много лет, пришел к выводу, это с его слов, может быть, это не так, слов заместителя муфти, что он пришел к выводу, что эта традиция у, действительно вредна для родственников умершего, потому что очень много тратится на стол, очень много тратится на приглашение гостей, а он в беде и горе, да еще и в бедноте, да еще и лезет в долг ради этой традиции. Конечно, когда мы видим, они сказали, когда мы видим, что эта традиция является вредной, то тогда мы ее отменяем. Я возвращаюсь к себе в Татарстан, секунду беру дыхание, думаю, мы не будем отменять. А знаете почему? Потому что у нас никогда так столы не накрывают, как накрывают в Дагестане. У нас никогда нет таких финансовых затрат, как бывает в Дагестане. Но у нас это единственное место, куда можно без приглашения по определению, увидеть своих родственников, извиняюсь за выражение, иногда ведущий далеко неправильный образ жизни, как магнитом их на 3 7, 40 дней дождаться, накрыть им далеко не богатый стол, и это нормально нормальным татар считается, правильно? И рассказать об исламе. Я делаю вывод, вот традиционный муфти Дагестана отменяет, объясню почему. Мы в Татарстане не отменяем, могу объяснить почему. Вот теперь можно. Большое спасибо. Я не буду задавать вопрос, или почти не буду, но я позволю себе несколько полемических реплик, с вашего позволения. Ну, во-первых, в какой-то степени подтвердилось мое предположение, что по традиции подразумевается в первую очередь суд И дальше прозвучало следующее. Чем ближе к пророку, тем тем правильнее. В общем, концепция отслала от При этом мы знаем, что ислам аргументирует, говорит о сунне сахабов, о сунне Пророка, о сунне сахабов и сунне детей сахабов. Ну не обязательно. Ну не обязательно. я условно сказал. Он не говорит о внуках, о правнуках и Ахатар. Говори. Этого... Э, значит... Э, это один... Э, ну, хорошо. говорит. Теперь о том, как это говорит. Вы просто сказали, скажите мне, если они да, правы. Вы, вы возможно, их упустили. Я поэтому сказ сказал, каким... Я сказал два изречения Пророка, а один из них как раз говорит о нас. А какой не говорит. Второй момент. Я отвечу, да? Можно, чтобы... Или, или мы сразу... Давайте да, я, я... Я выскажу, что... Хорошо. хорошо да? а дальше. В рамках вопроса Хорошо. уже дать ответы на то, что сочтите. Нужно. Конечно. А, второй момент. А, я, конечно, не получил такого фундаментального а, образования, как у вас, но, насколько я понимаю, что а, создатели масхабов, в одном из них, я точно даже не помню, малики это или ханболиты, а, которые используют а, в качестве источника, помимо Корана, Суны, э, э, значит, Иджмы, Киясы, э, еще и традицию, именно, как вы сказали, традицию э, Медины. Я не зря уточнил, потому, чью традицию вы имеете в виду, поскольку Медина – это то пространство, где жил пророк лично и, возможно, там сохранились некоторые обычаи, привитые непосредственно им. Это один москвам и не ханафийский. Не ханафийский, поликийский. А, да? Да, поликийский. Перед традицией Медины. А, есть, а все остальные говорят, что нет, нет, нет там, без традиций, пожалуйста. А, это второе замечание. А а а так столько... следующий, следующий момент. Да? Когда вы расписывали свое понимание традиции, я попытался переформулировать это такую такой и, наверное, неприятную для вас... Манере. И вот такую вот меня записал. Традиция ⁇ это спекуляция толкователей, пользующихся различными туманностями в карате". Вообще, что это за позиция? Я такой вот по-мухамински могу похватить, что это за э, позиция э, о туманностях, которые нужно расшифровать, если Каранский способ на ясном арабском языке. Может не очень ясно? Я но начну с конца, если вы позволите, да? Вот, вот как раз о туманности. Вообще-то, о том, что туманность в Куране есть, говорит сам Куран. А в Сунтале говорит, учтите, уважаемые мусульмане, есть туманности в Куране, и туманности в Куране есть часть моего испытания к вам. Вы забыли этот аят? Хорошо. аятун, да? Во муташа бихата. муташа бихат". Всевышний говорит, что есть муташа бихата есть туманности, и тот, у кого болезнь да, в сердце. Тот из туманности избирает предметом, объектом исследований, которые приводит к разрушению всей религии. Конечно, есть туманности. Конечно, есть туманности. Всевышний этого не отрицает. Он сам говорит, там есть мута шапиха. Я уже могу отвечать, или у вас еще пред вопросы? А, нет, нет, нет, я хотел передать немножко вопрос. Я боюсь, что я сейчас упущу. Вы скажите, то, что вы боитесь упустить, а потом продолжите. Да, да, хорошо. Вы боитесь упустить. Значит, первый э, вопрос ваш, напомните. Это не вопросы были, это не обязательно На да, да, да, то, что вы хотите ответить. Я сказал э, первое, когда сама концепция э, о том, что чем ближе к да, правоту, да, вот сейчас. это чисто с Сейчас, сейчас я, вы... на, на, так, получается, ну, <coughs> я сказал, вы, возможно, упустили, еще раз повторю. Все, э, пророк Олеся нам сказал, что лучшие века, лучший праник благостности, мудрости точности изречения, естественно. Если человек благостный и набожный, то его изречение поведения ближе к Богу, да? То есть получается, он говорит, лучшие века мой век, потом который за ним, потом который за ним, потом. То есть он указал еще раз говорю, некую такую параболическую или гиперболическую, не знаю, как она называется, да, вот, такую Не спадающую. Не спадающую к нам, но она же не уходит в ноль, она же спадает к нам. И сейчас можно сказать, что наши предки татары, например. Ну, 100-200 лет назад, ну, как будто были, да, более благочестивые, более набожные, более искренние, как будто а были. А тысячу лет назад они были просто язычниками? Ну, конечно же, почему они были язычниками? Ровно тысячу лет назад они приняли ислам. Хорошо, 1200. Во времена Сахабов и Дебеина. Хорошо. Второй термин который откорректирует ваш вопрос, если вы позволите. Пророк сказал: «Ляечтами не будет собрано единогласно», то есть едина моя ума на заблуждение. То есть Всевышний э, устами Пророка говорит э, еще другое изречение: «Алейкум биссалад, алейкум биссалад аль-арма». Я не помню, это адма или аль но как-то так. То есть с одной стороны Пророк, пророк говорит вы в большинстве не будете на заблуждении. То есть получается, на чем единов вся ума ну, или большая или часть не есть заблуждение, есть правильный путь. И другой довод тоже подтверждающий. Идите следуйте за чернотой. И когда его спросили, что такое чернота, чернота, это знаете что такое? Ну объясни, объяснили, толковали вот, вот хадиса. То но ну, эта специфика связана с языком еще раз говорю, да? Что вот когда ты вдруг э, смотришь с высоты э, на людей, и когда они разбросаны, и да, вот они такие разбросанные по земле, ты их не видишь. Когда они стоят друг от друга на большом расстоянии, ты их не видишь. Но когда они собираются на чем-то, их что-то объединяет, они появляются как некая черная точка. Значит, вот этот критерий объединения на чем-то, да? И есть указание верного пути, как плюс то изречение, что чем больше единогласны мусульмане в какой-то критерии, и на основании вот этих источников, на основании еще многочисленных аятов, мусульмане установили инструменты, институты современного ичтихата под названием всевозможных академий по исламскому праву. Академия исследовательских э, институтов э, богословия при университете Алясхара и так далее. Для чего? Они уже как бы несколько скромно сказали, ну нет, наверное, я один, наверное, мой кругозор но не, не настолько широкий, я боюсь, я боюсь, я сейчас ошибусь. А вот если мы да, соберемся в какую-то общую площадку, если этот зал будет заполнен полностью людьми, искренне верующими, имеющими образование, шикарно знающие арабский язык, источники и так далее, и так далее вот тогда лжи и заблуждение, искажение религии, вероятность будет гораздо меньше. Это и есть Ичтихаду Джамайик, о котором сегодня говорят больше большинство богословов. Хорошо. А второй вопрос, позвольте? Там еще КПТУ, я на него не ответил. Я думаю, что вы охватили, Говорили о концепции Савапа Савис. А, да-да-да, охватили, все, охватили. Я хочу перейти к вопросам, но все равно, воспользуюсь правом ведущего, и когда при мне говорят, вспоминает о хабисах, что, что вы не согласимся на заблуждение, я всегда вспоминаю, что знаете, Ахмад Хангарь шел против Риджмэй и ничего. Ну, бог Я думаю, что вопросов будет э, много. Они а вообще есть? Кроме Батрова они у кого-нибудь есть. Еще право. Есть вопросы у тех, кто не задавал предыдущие <связывая> <связывая> выступления. Вы позвольте вот, э, не, не, не в смысле не дать кому-то ответить. То есть, есть люди, которые, скажем так, могут или хотят полемизировать на, на уровне именно имения такого же классического, средневекового кавычках мракобесного образования. Поэтому вот выпускнику университета аля можно дать возможность ответить? А кто? -то... А вот поднимал вот руку. А -а -а, прошу. Очень рад видеть вас здесь. Мой вопрос адресован к вам. Хотя, я думаю, что если Архан Аби поможет Ответить, да, представите, да, тоже свое введение. Было бы очень хорошо. Хорошо, вот. Слово традиционный Очень размытые, широкие слова. В психологии оно носит одно значение, а В исламских финансах слово традиционное, там, финансы, другое слово. Теперь традиционный ислам. Хазрат затронул некоторые маркеры, их... Ну, больше можно отнести к науке фик, то есть атрибуты традиционного ислама. Да? Мне бы хотелось лично услышать несколько атрибутов, того традиционного ислама, в который вкладывается именно политический смысл. Понимаете, да, чё? Есть же это словосочетание политизированные устами журналистов, когда вот мы часто слышим наш традиционный ислам, наш традиционный ислам. У меня у меня вопрос. Формулируйте, как вопрос. Атрибуты традиционного ислама, политизированного. Три штуки. <связываем> Признаки э -э, традиционного ислама политического. Да, да, да. И, и желательно не кавказский, а более ближе к нам, по -волжский. Это вопрос к, кому? Э -э, к нему и к вам. Вы начнете вам? Откратите. Вы знаете, из, из, из того вот даратива, который развернул перед нами Рустам Фазрат, я понимаю, что в принципе он говорит о обычном исламе, который обычным образом относится к народным адатам. Да? То есть там, где это не противоречит, пусть будет. Да? Это как бы не источник права, хотя вот утверждают, что по ханафитскому мазхабу это так. Да? Ну, это я понимаю. А проблема заключается в том, что если есть ислам традиционный, значит получается есть ислам и нетрадиционный. И мы начинаем очерчивать эту традицию. Мы получаем Практически. А, я сейчас, сейчас я завершу свой ответ. Главный, главный фактор, главный атрибут современного политического, политического ислама в Татарстане заключается в том, что у ислама есть регулятор. Реальный политический регулятор. Например, духовное управление. Я об этом все знаю. Федеральная служба безопасности. И об этом все знают. Центр противодействия экстремизму экстремизма. И об этом все знают. У нас есть масса регуляторов, которые по-разному могут относиться к нетрадиционному исламу. Мы услышали, что традиционный, вот все, что выпадает, это нетрадиционный ислам. И это является важнейшим политическим атрибутом, да, на мой взгляд, традиционного ислама. Некий репрессивный заряд, который есть, который связан с наличием дополнительных регуляторов, которые исламом не традиционным, э, не каким-то ненормальным, никаким исламом вообще не подразумевается. Никакой ислам не подразумевает, что центр производитель экстремизма будет приходить и говорить, вот тут тут правы, а вот тут вот а тут вам по вот в чем проблема, на мой взгляд, вот такого вот отрепутированного значит, традиционного слова. Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то еще вопросы, которые можно задать как вопрос, а не как точку зрения? Начнем с вас. Когда мы говорим традиционный ислам, что это такое? Допустим, у меня в Казани есть такие примеры, когда говорят, что это наша традиция, нужно Туркесанта, это вторая мелька, нужно постоянно туда делать полумещество. Говорят, нужно сходить на могилу какого-то человека или там какой-то бабай, переночевать там день, там, два, попросить у него и говорят, что он даст ребенка или что-то там еще. И при этом привязывая, это наша традиция, так делали наши деды. Притом, у нас здесь говорят, каждую пятницу нужно готовить чето но Типа этим самым мы скажем нашим умершим родителям, дедушкам, бабушкам типа, успокойтесь, у нас все хорошо и так далее. В этом понимании у нас как минимум 10 лет назад понимался традиционный ислам. Это правильно, неправильно, может быть, это надо искоренять или нет. Как по-вашему? Это два вопроса. Не, ну там прислушается. Ну, да. Сборники 40 хадисов имама агналовый есть хадис Аиши Радалавана, который ну, очень, к сожалению, спекулятивно по-разному трактуется. Я предложу трактовку моих учителей, которые нас учили. Если не ошибаюсь, текст хадиса примерно следующим: то есть ман ахдаса". То есть ходит говорит обидать. А пророк Алесам говорит, тот, кто привнес в наше дело, в нашу религию, того, что не от него, это дословно то он отвержен. То это дело отвержено, оттолкнуто, то есть не принимается. И тут богословы начали рассуждать, а что значит не в нем. И с этой точки зрения, минареты, не были в религии от а пророка Алисавана, правильно? Мы все это знаем. Построили минареты, а были ли они при пророке? Нет. При сахадов? Нет. Построили. Собрали Куран, а был ли он при пророке? А был ли приказ о собрания Курана? Нет. Тут не так богослов. Богослов как бы намекает То, что противоречит нашей религии, вот тогда оно отвержено. Противоречит ли нашей религии азан с минаретов? Ответ ясен. Ответ ясен. И тут вот по поводу вот этих бурбсаков, понимаете, у нас э, часто э, про бурсаки, же, да, вопрос был. Нет, не только. Нет, так вот э, самое. Вот я люблю бурбсаки. Классная традиция. Там еще очень много у вас в Казахстане традиций, тоже был, знакомился с вашими традициями. Так вот, от некоторых прям вообще прям. До сих пор меня в тот дом, куда пригласили, э, официально объявили, что мне там не рады. Знаете почему? Потому что я не исполнил их традицию. Они сказали, мы вам даем наше уважение. Но это уважение было в виде печенки, обмотанной какой-то вот э, слизистой такой э, жирной э, частью э, канины э, и обязательно из рук хозяина. Вот это уважение я не принял, к сожалению. Потому что знал свой рацион пищи, я боялся, что он бы мое уважение в ответ не смог принять. И вот э, так меня и провожали до аэропорта, со мной не разговаривали. Э, я серьезно говорю, э, полтора дня, два дня не разговаривали, сказали саляму алейкум, счастливо, все". Вот, вот, вот эта традиция, вот эта традиция, непринятие вот этого вот бутерброда специфического характера, когда она разрывает мусульманские отношения, вот это рад. Понимаете? А традиция готовить буурсаки, которые употребляют в пищу близкие родственники, это нормально. Традиция говорит, что давайте будем готовить боусаки потому что это наша традиция. Давайте будем их готовить, это нормально. А вот если эту традицию возводит в ранг вероубеждения, говорят, если мы не приготовим боусаки то наши родственники будут мучиться в могиле. Вот тут тонкость, вот тут тонкость. Именно эту тонкость нельзя допускать. Мы говорим, я буду готовить боусаки я за них, я за эту традицию. Она благостная, вкусная, полезная, все едят, ничего не выкидывают. Но если вы мне скажете, что если я их по какой-то причине не приготовлю и от этого будут мучиться родственники в аду, <в <Isaac> от этого им будет плохо, вот тут я вынужден откорректировать. Понимаете? Но если я с порога говорю, не говори, что по надо, ну, тогда не говори, что шапку зимой носить надо. Ведь никакой зимы не было и шапок точно такого понятия э, сахабах не было. Слово надо, слово надо, как вы правильно вот отметили, как и традиция. В Сфере деятельности, в сфере здравоохранения надо, исламского права надо, исламского вероубеждения надо. Надо верить в и ангелов? Мы говорим, надо. Надо готовить баусаки? Надо. Так вот это надо, оно разное. И когда надо говорится в рамках одного дома и традиции, так ее и нужно понимать в рамках дома и традиции, какой здоровый человек ее перенесет в рамки вероубеждения. Только, по-моему, глупый. Спасибо. Я вижу, что есть еще вопросы, и это вопрос не один, и вас, и вас, и вас я вижу. Но сейчас вы, пожалуйста, не забудьте свои вопросы, я дам вам возможность их задать. Но сейчас я хочу дать слово Ахмеду Ервыкапову, который в данном случае оппонент Руслан Казарханов. Спасибо огромное. Давай. Уже... уже... Много из того, что я хотел бы сказать, сказали, в принципе, это и хорошо. Но, по сути, я не оппонент Рустам Казрата, потому что Рустам Казрат рассказал так, как это должно быть. Это очень красиво, это очень хорошо, и я полностью согласен. Но это про ислам, вот каким он должен быть. То есть мы все с этим согласны, я думаю. Но вот я этнограф, я люблю реально как в жизни это на самом деле происходит. На самом деле, к сожалению, вот использование термина традиционный ислам привело к большой сумятице и к очень большим трагедиям среди мусульман. Потому что, как верно сказал Архану в самом термине есть противопоставление. А есть традиционный ислам, значит есть нетрадиционный ислам. И, соответственно, ведь не так, как Рустам Хазрат понимают люди термин традиционный ислам, да, к сожалению, люди понимают все прямо. Вот есть правильный, хороший традиционный ислам, есть нетрадиционный ислам, который, соответственно, плохой и нехороший. Вот, и здесь начинаются проблемы, потому что одному априори знак плюс, дается другому знак минус. Но вот опять же, как э, рассказал э, Рустам Хазрат, оказывается, традицию тоже редактируют, да? оказывается, вот 4-3, 7-40 дней тоже отменили в Дагестане, да? и получается, что традиция это вот все-таки и само содержание традиционной ислам действительно зависит от местности, от того, кто э, определяет эти традиции, от, от того же муфтия, там я не знаю, еще от кого-то. То есть это все... Вещи очень субъективные. Вот этот субъективизм этого термина, он, к сожалению, вот закладывает огромную проблему вообще под употребление этого термина. Дальше, поскольку это противопоставление, то неминуемо начинается отчуждение. Вот тех, кого записывают в нетрадиционные мусульмане, хотите вы того или нет, происходит отчуждение этих людей. Эти люди чувствуют это отчуждение. То есть вместо того, чтобы собирать уму, вместо того, чтобы вместе работать, вместо того, чтобы да, считать всех братьев, да, мы начинаем делить на тех, на этих. Начинается отчуждение, отчуждение это прямой путь к радикализации. Это прямой путь к радикализации, потому что те, кто чувствует отчуждение, те начинают ожесточаться. У них начинают вот, работать, работать мозги уже не в ту сторону, и, соответственно, вот эти люди, отчужденные, они пополняют ряды э, тех самых радикальных мусульман, да, тех, тех самых там, экстремистов и так далее. Это, к сожалению, неизменно происходит. Вот. И, э, конечно же, вот эта вот проблема с этим термином традиционный ислам – невозможность установления единой формы. Вот с той формой, которую Устам э, Хазрат обозначил, я согласен. Я за такой традиционный ислам. Но на самом деле получается, что у нас в стране очень много традиционных исламов, э, которые постоянно сталкиваются друг с другом. И э, дело доходит на... Хорошо, что очень многие э, конфликтные ситуации решаются позитивно. Ну, вот, например, в Дагестане традиционным исламом стал суфизм. Э, и те, кто не были суфиями, вдруг на какой-то момент оказались как бы нетрадиционными. Я Да. И, и, и люди, очень многие стали идти в суфизм, не понимая, что это такое. Да? То есть, это получалось, что люди становились суфиями, потому что иначе их считали бы нетрадиционными мусульманами. Да? Вот. Хорошо, что это быстро было преодолено. В том числе и благодаря там, духовному управлению мусульман и так далее. Но ведь не все такие, такого рода ситуации решались э, мирно и в позитивном русле. Да? То есть вот это, вот это отчуждение, это одна из самых, э, э, самых серьезных мин, которая заложена вообще вот под употребление этого термина э, э, традиционный и нетрадиционный ислам. Затем происходит очень быстро происходит политизация. То есть употребление этих терминов традиционный и нетрадиционный ислам ведет напрямую к политизации, к тому, что люди начинают это все использовать. В своих интересах, на всех уровнях. Та же история дагестанской умы, она имеет массу примеров, когда два противоборствующих, две противоборствующих экономических группы вдруг становились одна традиционной мусульманской, другая нетрадиционной мусульманской. Да, и все переводилось вот на, эти, на этот уровень, потому что одни начинали использовать лес в качестве своих там, да, помощников, другие использовать силовиков. Да, есть, и, и вот это все тоже показывает очень вредность да, такого использования вот этих терминов, традиционный и нетрадиционный ислам. То есть, они, политизация тоже ведет к тому, что увеличивается количество конфликтов. И более того, к тому, что конфликты э, обретают мусульманскую окраску к, к великому нашему сожалению. То есть там, где нет этого самого противостояния, оно начинает вырисовываться. И люди начинают рисовать их вот в этих самых мусульманских, э, к сожалению, терминах. Объединяют друг друга в том, что один там традиционный мусульманин, а другой нетрадиционный мусульманин. И мне кажется, что здесь как раз очень э, э, такой, ну, в качестве вывода, мне кажется, что нам на самом деле необходимо принять, э, вот на первой сессии, по-моему, говорилось э, э, о э, мозаичности и о том, что мусульмане очень разнообразны, очень разные, есть масса подходов, масса мнений и так далее, вот это вот необходимо слушать друг друга и умение слышать друг друга. Мне кажется, это очень ценное очень нужное умение, которое надо бы нам развивать. Спасибо. А, ну, хорошо. Какие-то вопросы к Ахмеду Яркапову есть? Хорошо вас. Одну минуточку, я уже дал слово, я вам передам сразу же после этого. А в чем например, появляется нетрадиционный ислам и что это такое, в принципе? Вот это все тоже очень зависит от конкретной территории. То есть если мы берем, допустим, да, Татарстан, то здесь Хизбуд Тахлиб в первую очередь, да, это не традиционный ислам. Разные группы ну, салафитов на ночь три приравниваются к нетрадиционным мусульманам. В Дагестане, например, традиционный ислам ⁇ это шафизм и суфизм. Но тоже там проблема в том, что суфизм именно суфии Саидафаги, вот это да, вот это вот правильный суфизм. А есть другие суфийские группы, которые, ну, мягко говоря, не приветствуются, скажем так. Да? И вот, вот, все очень сильно зависит от конкретных интерпретаций и от конкретного региона очень сильно зависит. Прошу вас, просили. А, да. а, вопрос, мы просили. Да. Вопрос Кахметбей. Вообще я хотела этот вопрос давать всем участникам наших дискуссий, да? но как-то вот, э, не получилось. Вот сейчас воспользуюсь моментом. А, у нас представлены четыре такие тренды, да? а, фундаментализм, суфизм, а, модернизм и традиционализм. А какому из этих секторов а, Вы можете сказать, что тяготеете лично Вы? Очень сложный вопрос, на самом деле. Я бы, наверное, сказал бы, что у меня где-то вот в середине. Я даже не могу себя никуда не ни, ни вкрутить. Хорошо, а кем вы не являетесь точно? Пойдем к другим путям. Вы суфий? Нет, я не суфий. О, уже осталось 3. Да, я, я не суфий, но я не отрицаю опять же суфизм. Да? То есть я считаю, что это один из путей. Ну вот, я не, не, не салафит, но тоже не отрицаю, то есть есть и, э, право у людей вот, таким образом рассуждать и так себя э, относить так, к, к, к такому. Я, наверное, и не модернист, я не знаю, я к коронитам всегда точно не отношу, то есть я считаю, что надо признавать традицию и надо... Да, то есть четыре маска это... Так вы традиционалист, были? Ну, наверное, скорее. да, больше, скорее всего, больше традиционалистов. И если вы согласны, да, а можно нам соц. опрос с залом такой провести? И кто тяготеет, не то, что кто к кому-то относит, а симпатизирует каким ну, воззрением? Да, Очень неожиданно Ахмеда был услышать, что он традиционалист после того, как он не знал, к чему отнести себя, потому что, вы знаете, однажды я услышал удивительную фразу в Турции относительно одного брата. Я а что, что за человек? Чем живет? Чем живет? И мне сказали, ну как тебе сказать, парень на шарецкой обыденно на салафийском манхадже. Я говорю, это как? Ну знаешь, в общем, наш свой парень, но про атрибуты Аллаха лучше с ним. Uh, то есть ну вот как-то так восформулирует. Я да, просто похолодал и воспринял это как um, удачный шутку. Оказывается, нет. Ну, я не знаю, соцопрос, как можно производить запрос. Ну что, поднимите руки, кто предпочитает отнести себя к.. К высалахи. Ну, не так уж и много. А суфи? Вообще мало. А, есть э, люди, которые относят себя к модернистам, но дело в том, что модернизм это очень размытая такая вещь. Есть евро-ислам, это тоже модернизм, э, джедедизм, модернизм. Э, Кто-то считает себя модернистом? Рационалистическое рассмотрение ислама, так скажем. Хорошо, хорошо, тоже немного. И напоследок, есть ли представители традиционного ислама, кроме двух наших гостей, сидящих на сцене? Почти столько же, сколько исламов? Очень так даже, как много оказалось. Ну, хорошо, мы провели соцопрос. Еще есть вопросы непосредственно. Прошу вас. Только вопрос, пожалуйста, не знаю, а я все делаю. В Предыстории. В 1991 году я заразила в Груссон. У Хадрата умерла жена. А 40 дней собрались по стилю мулой и мамы России. И вопрос одну понял Хеллопадал. Как праздновать надо Новый год? Ведущим был Варитов Идмашлык, Махмуд Хазарь. Он посмотрел зал и сказал, «Вот сидит Самар Тагадыр Хазарь, средний ассамбль, вот сказал, пусть он ответит». Он сказал, «Мы собираемся перед Новым годом за стол, самый старый читает Куран, затем смотрим телевизор «Поздравление Президента», потом выключаем телевизор, самый молодой читает Куран и ловится спать. Махмуд Хазарь встал и сказал, «Ой, хазрят, мне так стыдно, на меня горит от красоты, какой дурак, первым махарам сидит по телевизору и ждет говорит, Новый год по-мусульмански». «Скажите мне, всем троим из вопроса города, кто из них традиционный, кто не традиционный?» Сама Алкады-Хак, одна страна, вторая страна, значит, Борисов Махмуд-хазрят. А Исмагин-хазрят, который проводил эти мероприятия, ну, он выполнил свой говорит, традиционный программ. Хороший, на самом деле, вопрос, актуальный для э, Северного Кавказа, э, где, в принципе, распространена такая практика, а вот давайте-ка сейчас посмотрим, чьи детишки не явились на нашу школьную новогоднюю елку. А, не явились, давайте мы перепишем и направим к их родителям, э, людей из Центра противодействия и и выясним, как они относятся к Новому году. Это абсолютно актуальный вопрос. Я думаю, что это вопрос к вам. Uh, Новый год и традиционный славы. Отношение традиционного слава к празднику Новый год. Отмечаем и не отмечаем uh, очередной виток земли вокруг Солнца в рамках обычаев татарского народа? Спасибо. <клес> Наверное, это из, из один из немногих вопросов, которые бы я не хотел отвечать. Ваша права. <клес> Нет, но... Не ответить я тоже не могу, а то боюсь, что э, список э, детей, не явившихся на утренник, пойду я сам. Поэтому уже вынужден, вот, благодаря вашему тезису, да, отвечать. Э, у меня как-то лет шесть назад была шуточная статья на тему нового года. Она была шуточная, она изначально подавалась шуточно на официальном сайте э, э, университета, э, и меня не поняли. Я пошутил. Вот, если я позволю, я еще раз пошучу. Отвечу не с точки зрения исламского права, а личного опыта, если это угодно. Да? Я очень жду этот праздник. Я реально очень жду этот праздник, и каждый год я его праздную. Но в понимании празднования нужно сделать некую пазу и задаться вопросом, что для меня праздник. Понимаете, у меня, ну так уж получилось, такой режим работы, что, что моя средняя дочь Плакала, когда я приходил домой. Она не понимала, почему чужой дядя ее обнимает. Она реально не понимала. Тут было очень такое интенсивное время. И я понял, что для меня самый большой праздник — это, это суббота и воскресенье. А, а потом я нашел для себя еще один праздник — Новый год. Потому что э, все мои родственники, причем э, братья, сестры, папа, мама, настолько раскиданы, что я их не вижу. Целый год почти не вижу. Я их вижу летом недолго, и я вижу их на Новый год. И вы не представляете, как у меня сердце радуется, что осталось всего лишь один месяц, что будет скоро Новый год. Для меня это реальный праздник, куда мы в родовое село наше, в Кировской области, приезжают все наши братья, сестры, папа, мама, и садимся за праздничный стол. Для нас это реальный праздник. И, и законы Российской Федерации нам дали на этот праздник несколько дней. Невзирая на то, будет ли какая-то конференция, будут ли установлены какие-то лекции, я понимаю Федеральный закон Российской Федерации о празднике и говорю своему руководству и своему начальству. Я говорю, я понимаю, что вы можете занять мое время рабочее до 90 часов вечера, но вот это мое право праздновать. Отпустите меня, не претендуйте на меня, я принадлежу своей семье. Для нас это праздник, он сложился, он не изменен. Наверное, чисто с экономической точки зрения, мы не видим объективности покупать елку мы не наряжаем ее, но у нас есть праздничный стол, у нас есть обращение президента, у нас есть собрание. И в этом смысле, когда мне говорят, Рустам, зачем ты это делаешь? Ведь праздников в исламе, в исламе праздников радости в исламе всего два. Курбан Байрам и ураза Байрам. Я говорю, прошу прощения, ведь сам понятие праздник, ведь это в первую очередь радость, правильно? Что такое праздник? Исламская радость связаны с Курбан Байрамом и Уразан Байрамом. Моя личная радость, радость меня, как гражданина Российской Федерации, связана с этими выходными. Я не считаю ничего засобенным в том, что человек радуется в это время. А мне говорят, нет, чтобы не быть похожим на немусульман, празднуй, пожалуйста, в другое время. Я не могу праздновать 1 марта, я не могу праздновать 1 февраля, это очевидно. Вот, к сожалению, одна из самых больших проблем – это смешение обычаев, смешение светского со смешением сугубо религиозного, сакрального, сакральный религиозный праздник без исключения всего два: светский, человеческая радость у меня лично Новый год. Ну, в какой-то степени это, наверное, такое советское отношение к празднику, потому что, строго говоря, праздник – это выходной. Так, по-советски. День да? Советской Армии. Я не служил, но отмечаю выходные. Например. Отмечаете? Не, я служил. Я отмечаю. я не отмечаю. Я не отмечаю. Ну, иногда я слышу, там я не служил, но отмечаю выходные. Что касается праздника, я не знаю. У любого праздника, даже у светского, даже у меня Советской Армии, Uh, есть литургическая составляющая. Uh, собственно, лю любой праздник это литургическое воспроизведение события, будь то uh, жертва, которую пытался принести Ибрагим, или мифическая победа uh, красноармейцев под Нарвой руководимым руководимым матросом де Беркетом, да, что собственно стало 23 февраля. Uh, но ответ был да, ответ был «да», и вы можете воспринимать его как хотите, потому что ну, Давайте, пожалуйста, проявляйте Лукашуфу. — Наполнение к этому вопросу. — Пожалуйста, в форме вопроса, в а да, форме точки зрения. — Да, да, да. Можно ли... Можно ли это в будущем считать как традиция, которая врослась в ислам? Потому что вы сказали мне ничего плохого нет, мы сидим, собираемся, по аналогии с боусами, не станет ли это традицией потом через какой то поколение? Ну, она уже стала традицией. То есть это часть. Знаете, Хорошо, давайте, подождите. Традиционного. Традиционного ислама. Давайте определим, что такое традиция. Что такое традиция? Вообще понятие традиции светская. Ну, вы сказали, традиция это то, что не противоречит шарианскому. Где не и... понятие традиции? А светское понятие традиции, что такое традиция? То, что повторяется, То, что повторяется, да? да. Постоянно. И в, в этот процесс вовлечено большое количество людей, правильно? У вас все вон вон вон вон. Да. Вы сейчас хотите сказать, что я отдален от исламского права, от исламского определения. Вы хотите сказать, что Новый год не традиция? Отдаленно. Конечно, традиция. Вовлечены абсолютно все и повторяется уже достаточно долго-много лет. Нет, и я просто волную литургический аспект. Мы прекрасно понимаем, что аспекта там нет. Есть. И еще какой? А, Новый год – это абсолютно внятная атеистическая борьба против а, христианского Рождества, которое там применялось, чтобы люди не отмечали это дело сегодня. Давайте. Вот, вот, прежде чем вот вы это сказали, если бы мы задали вопрос, сделали вот социальный опрос до того, как вы произнесли этот термин, вы бы уже ответили. Я боюсь, что у нас процент такого ответа был мизи мизерен, незначительный. Потому что, на самом деле, мало кто знает, что это попытка борьбы с христианским э, праздником Рождества. Мало кто знает, что э, в древнерусских сказках, вообще, извиняюсь за выражение, вы поищите, если они же ошиб... могу ошибаться, что это вообще какой-то нездоровый дедушка, если честно. И ходит, на самом деле, он не с внучкой, да? А с кем он ходит? С Небурочкой. А с Небурочкой кто ему ну, это демон. Это демон заснеженного леса. Снегурочка — это его дочь. От брака с весной красной. Представляете? А елка... А, а демон тоже бывает. <с> Я уж не говорю о их отношениях. Там еще есть варианты, некоторые, как говорят, ревоята. А отношения — это вообще страшная вещь. Не говоря уже о елке, как алтаре, а, а игрушка, которая на них развешивается, как в некоторых частях животных, в качестве дара этому алтарю. Ну подождите, вот это вот страшное, <с нездоровое <с понимание Нового года, оно что, у большого количества россиян в мозгу сидит, что ли? Вы про или про вашу? Подождите, подождите, я пока в воздух такой вопрос задаю. Воздух, вопрос в воздух. Это из серии с легким паром. Скажи, Шахар. В одну из тюрем Арметьевска, я иногда посещаю тюрьмы с проповедями, ко мне пришли, была там проблема. Они говорят, решите, пожалуйста, проблему. Надо человек, чтобы принял ислам. А он никак не хочет принимать ислам. Знаете почему? Да потому что он своим саокамерникам говорит, да я из него не выходил. Если сейчас приму ислам, значит косвенно я подтверждаю, что я был вне ислама. Он говорит, нет, ты не мусульманин. Он говорит, ну, мы только что на вас вместе читали. Нет, ты не мусульманин. И знаете, до чего мы докопались? Что он не мусульманин. Он около двух недель был до моего приезда. Потому что когда его сокамерник вышел из души, по-моему, сказал с легким баром. Да, это сильно. Это сильно. А я, я так... А подождите, а что такое с легким баром? Я тогда не знал. Никто в той мечети... В Альметьевской зоне не знал, что такое слегкий пар, знал только тот, кто объявил его кафером. Он говорит, ах, вы не знаете? Слушай меня, я могу ошибаться в еще раз говорю, но ну, там что-то было вроде э, то христианское и, и юридическое, какое-то вот бесовским обычаем э, о том, что есть бесы духи бани, что они причиняют вред тому, кто в нее заходит, и чтобы вред не был причинен, нужно его обмануть, и когда он приходит, сказать, что он вышел с неким слегким паром, то есть некое его голографическое сопровождение, чтобы бесовский дух причинил зло не самому человеку, а вот этому пару. И если ты это произносишь, значит, косвенно ты веришь в это верование, что, что вред причиняет не Творец, не дела человека самого. а вот я подожди, подожди, подожди. Я не успеваю говорю за ходом мысли. И ты в это веришь? Ну, говорит, откройте слова не почитайте историю, этимологию слова. Это настолько неприемлемо, как из из, из серии, э, если кто-то скажет, я верю в Деда Мороза. Понимаете? Вот сейчас, когда я объяснил, кто такой Дед Мороз, для этого, как вы сказали, что такое Дед Мороз. Да. Вот понятие веры и неверия. Понятие, скажем так, оно связано с пониманием, с да, Уильямом, но нет этого понимания Нового года ни у кого, даже взрослых нет. Есть. Подождите, подождите. Есть, у кого есть, тот не... У ничего. А как? Традиция! Вы сами сказали, подождите, ничего. вы сами сказали, с самого начала есть понятие ислама, глубинного понимания для интеллектуалов, да? И для общих масс, извиняюсь, но без обид, но общей массе в большинском своем джайне. Да. Хорошо, это Вопросы, вопросы. Спереди, вопросы? можно сюда. Я просто выбираю тех, кто не спрашивал да, раньше, потому что у нас были другие. А, да. Нет, да? Но я всех вижу, я всех вижу. постараюсь сдачи всем слово. Я прошу прощения, я прошу очень позже, может быть, что-то опустил. У меня два вопроса, что там, Часовный общий. Он примерно взаимосвязаны. Не только ко мне. А только. Ну, как бы я как бы не знаком с медвазряда. Первый вопрос. Я много служил, долгое время служил имамом, потом из регионов России, Сибирском. И мне часто задавали вопрос. Обычные, как сказать, этнические мусульмане. С какого дня, считайте, 3 дня, 7 дней, 40 дней, 100 дней, годовщину со дня смерти или со дня похорон? Это не ко мне вопрос а сразу вот. Но ну, это традиционный ислам, как его называют. И я всегда был в такой, в такой растерянности. То есть, я пытался ответить, что изначально этой традиции нигде в ширятских книгах не прописано. И вы делаете, если вы хотите это уже делать, вы делаете как хотите. А я рекомендую, чтобы просто собраться, почитать таран и сделать два и все. А вопрос в чем? Вот вопрос, как бы вы ответили? С какого дня? Это одно. Это одно. Может быть, кто-то другие специалисты ответят из традиционного ислама? Вы были при обсуждении примера Дагестана? Нет. Все, я считаю, что вопрос вы упустили. Другой вопрос, когда в Татарстане традиционный ислам всегда связывается с ханафитским москва то что делать, когда какие-то традиции, уже широко распространенные и, бывало, и бывают даже навязанные здесь и не только здесь вообще, если они противоречат самому ханафитскому масхаву, то есть в книгах по масхаву уханила четко прописано, что чтение Тур'ана на кладбище, на могилах является мокру. Опять же, проведение поминок, в хонофитских книгах прописано, что этого не надо делать, потому что про угощение только по радостным событиям, по, то есть валима, шах, свадьба и так далее. А по печальным событиям угощений нет. То вот что сделать тогда, если именно традиции они уже разресуют даже с ханофитским Как поступать? Да, я думаю, косвенно на эти вопросы мы уже отвечали. И вы читайте, пожалуйста, есть такая э, пища, тампина, если не ошибаюсь, которую правоколесорам советовал. Кстати, она касалась печальных событий в том числе. Но это так. А на самом деле ваш вопрос, он отвечен, может, быть какой-то видео формат. Э, просто пересмотрите, ладно? Это относительно вот того, как, как, как отвечать их 40 дней там, и так далее. Э, есть очень... Опять же, народные представления. Есть очень четкое представление о том, что есть эликсики шассе, да? Вот тоже такое отмечание. Вот это как раз отмечают со дня смерти. Отсчитывают 52 вечер. И точно на 52 вечер надо его проводить. А остальные поминки, там люди вовны либо со дня смерти, либо со дня.. На сороковой день умирает последняя клетка человека. Ну, это вот да, вот эти все объяснения, и их очень много. Вот. Вот. Прошло. Просто немножко к Новому году возвращается Вы никак не можете оставить эту тему, которая строго говоря месяц... Несколько, несколько моментов там, они с собой. В одном из абсолютных пророк поставил Александр человек, спрашивает и говорит, я взял у нас, дал, дал обед, зарезал животное ну, в каком-то месте. Первое, что пророк Салавар Ахьян спросил, один из вопросов, был ли там идол или же приносил ли жертва в этом месте, жертву животное, кому-то помимо Аллаха. И на основе того, что в этом месте этих обрядов не совершалось, пророк разрешил выполнить этот обет. То есть, соответственно, понимаете, если бы это место, где бы было до этого, до Истантовского периода, происходили языческие обряды, то был бы запрет. Это один момент. И, как пример, если я скажу на скорость перекреститься, для развития моторики. Возможно ли Вот по тому же принципу, что в у имеет есть языческие традиции, сейчас вот как бы, ну или какие-то некоторые другие традиции, вот так вот легко к ним относиться, что вы воспроизводите. А вопрос в чем? Вот именно вот в этом. Как в чем? Это чем? Этот вопрос. А, есть ли какая-то связь? Ну, я думаю, в принципе, я не знаю, как вы вырос сейчас, к сожалению, уже, рапутация. Но я думаю, понятно. Нет. Потому что Хазрат сказал то, что в Новом годе. И в некоторых традициях, то, что когда-то он имел языческие корни, сейчас я думаю, никто не вкладывает. Я слышал, позвольте. Я примерно понял. Давайте я отвечу uh, несколько хитро если вы позволите. Ну, лучше запоминается, когда хитро отвечаешь. А, а, скажите, пожалуйста, вы верите в ад? Я думаю, да? все Нельзя говорить «я думаю». Это очень конкретно. Я вам просто думаю, подсказываю. Относительно есть. веры нельзя сказать «я думаю». Я, я думаю, здесь все верят. Нет, а я конкретно к вам вопрос. Вы верите в ад? Конечно. Конечно. То есть вы верите в царство адия, где заправляет лодочник перевозящий души с одного берега на другой, почитайте этимологию слова «Ад». Так глубоко мы не будем копать. Это настолько неприемлемо. И говоря даже о каком-то, каком э, скажем так, алтаре, на котором было ли, не было, оно ведь связано было исключительно с этим человеком. И он отвечает, я такого не знаю, что там резали, да? Я такого не знаю. И даже если на нем резали до этого, то это не проблема. Потому что ты это не знаешь, ты-то не приучастен к этому идолопоклонничеству. Твое личное действие в сердце чисто от этого? Чисто. Когда вы говорите, я верю в ад, но вы не причастны к этим сказкам про бога Адия и этого лодочника, который, который таскает трубы, И поэтому ваша вера цела. Но если человек прочитает лекцию про древнегреческих и какие они там богов, да, и после нее скажет «И поэтому я беру Вот тут проблемы возникают. Надеюсь, ответим. Паният. А, прошу вас. А, слава а, слава Александр, Александр. у меня вот вопрос к вам. А не считаете ли вы то, что нужно, наоборот, отказаться от праздников, навязанных на, нам, большевиками, большевиками, которые сначала расстреляли наших дедов, сожгли все мечети, а потом нарезали нам свои же большевистские традиции и праздники. Наоборот, отказаться от большевизма и в пользу исламских традиций. То есть Потому что если мы продолжаем их традиции, которые нам взяли, мы наоборот продолжаем их делать. Наоборот, намерен оставить все это, чтобы наоборот сосредоточиться с моего внимания на воскрешение наоборот, массовых традиций ислама, которые были до большевистской переворот власти. Нет, да? вы, вы, вы, вы, вы спрашиваете меня, а неужели мы не должны стараться воскрешать наши традиции, да? Ну, По-моему, очевидный вопрос, Правильно. и ответ тоже очевидный. Конечно, должны стараться. наоборот продолжение их традиций, а не наших большевиков, которые надругаются нашими народами. В прямом смысле Я слова. еще раз говорю, я, я настолько, возможно, недалекий, настолько, наверное, не выходящий к людям в мир, но я не вижу никакого запаха большевизма в этом празднике, серьезно. Я вижу определенные назначенные выходные, которыми я очень удачно пользуюсь. Уж извините. И так уж связано, что если бы этот праздник чисто теоретически перешел бы на другую дату с праздниками того дня, я бы также был этому рад. Понимаете, меняется календарь, по которому вы живете. Когда кто-то сказал, а зачем мы не празднуем начало года похиджили? Скажите, пожалуйста, что конкретно с вами происходит в тот момент, когда меняется год похиджи? Из практических вещей. Со мной, к сожалению, мало что происходит. Да? Но когда меняется миллиарди, когда меняется вот этот календарь, как называется, Григорианский, да, называется? Очень много. Во-первых, заканчивается отчетный период у нас на работе, и мы реально отлетаем. Декабрь – это с ума сойти. Понимаете? Потом заканчивается сессия, студенты-заощники, ну, не с ума сойти, но тоже тяжело. Понимаете? Ну, вязано определенные события с этим календарем. Что я могу сделать? Отметить, их, переделать? Ну, давайте попробуем. Я не вы подменяете, вы подменяете. А, простите, простите, вот не надо вступать вот в такую полемику, а, я хочу сказать, что мы говорим с Рустам Хазратом, я вынужден за него заступиться. Его спросили про Новый год, он про это ответил, он ответил, что это тот самый выходной, который может потратить на семью, это его личное персональное отношение. Если мы говорим о традиционном исламе, ну, да, то, э, в, в принципе, мы уже договорились, что если ты не ведаешь, откуда это что и как, если ты вот э, просто людин, джадь, не образован, ну и пусть его будет. Злого неято не было, духового это не, не было, ну и хорошо, вот и слава Богу, вот и вся традиция. Скажите, пожалуйста, если у кого-то вопросы, не связанные с Новым годом? У Я вопрос такого характера. Власть ислам. Насколько это является традиционным страхом? Оценка о том, что как можно, то есть традиционное ли чтобы аппарат президента назначалось ни духовное управление, не свое учебное заведение. Поэтому ваш второй вопрос сразу отменяется. Этот вопрос вы должны адресовать представителю официального духовного управления. Нет, вам а, не я, сделаю, я не знаю, но ну, точно не мне. Я не отвечаю ни за ту, ни другую э, область, скажем так. А, а, несу. Это ну, не моя область да, да, ответственности. Я не буду отвечать. Выключись, нет. Да, на самом деле я же сразу сказал. Я пришел сюда отвечать на вопрос. Но изначально обозначил. То есть, э, я, на самом деле, я знаю, как ответить. Я могу ответить. Если хочет этот человек, я ему отвечу лично. Хорошо. Когда я отвечаю лично, это моя личная позиция. Но когда я здесь буду отвечать лично на то, что должен отвечать духовное управление или другой орган, это уже может кому-то показаться? Обществу? Хорошо. Какие... Хорошо. А вот первый вопрос действительно интересный. Если вы позволите, я акцентирую внимание на... По-моему, касался Дарвин Харба, да? А, Дарвин то есть, ну, хар, ну, получается, что стоял харв да? в какой категории договор или харв? В том-то и дело, что даруй-куфр, э -э, он не идет как отдельно, он идет как синоним понятия даруй-куфр. Потому что понимание даруй-куфр – это дом куфра, то есть страна куфра, то есть страна, в котором присутствует определенное правило, источником которым не является ли э -э, святая Сунна и Куран. Но подождите секунду. Если мы на секунду вспомним переселение пророка пророком в Медину, с чего начиналось это, это, это государство, с чего начиналось это общество, с признания прав, с признания прав и обязанности перед лицом общего врага. С чем связано его э, с Банкуреями? Банкуреи оставили свою религию, оставили свою традицию. Нет. Как судились иудеи того времени по своим иудейским законам? Вы это знаете? Так получается, значит, первая, первая государственность, первый э, э, договор, скрепляющий общество времен Пророка нам это понятие адвы справедливости, а не понятие Курана и Сунны исключительно. Если бы Пророк заставлял всех жить по Хуране и Сунне, то не было бы этих исторических событий, правильно? Поэтому я себе позволю не согласиться с таким э, термином, как дару-куфр абстрагировано, понятие дар ислам, даруль харб. Вот что касается дару ислама и даруль Харба, да, действительно, есть такое средневековое деление. И автор... и здесь я сейчас и дойду мир до него. До да, конечно, я дойду до этого. И в этом смысле деление на Дару Ислам и Дару -э Харб на черное и белое, автором этого деления было, яснее, самый Мама Абуханифов. И, конечно же, времен имама Абуханихи, понятие государственности... Ну, подправьте меня, я не политик, не политолог, никто, но, ну, может быть, ошибаюсь, подправьте меня. Понятие государственности в то время было неразрывно связано с вероисповеданием правителя. Так? Значит, государство не было абстрагировано от конфессии. Это было что? Часть государственности. То есть, если здесь помазанник Божий, глава государства, там халифа, да? Значит, получается, понятие дару ислам, это прошу прощения, дар уль-хар, уль это синонимы того времени, правильно? Но сегодня это невозможное деление. Сегодня это деление неприемлемо по одной простой причине, потому что огромное количество стран, которые себя не классифицируют никак с конфессиональной точки зрения. Так ведь? Поэтому позднее деление других маскабов, или даже учеников имама объект, они, они это уже успели сделать. Они сказали, неприемлемое это деление. Нужно делить как минимум на еще какое-то серединное состояние. Его многие называют договор. Мне кажется, что больше всего, если говорить о России, конечно же, мы страна договора, где в основе лежат договорные отношения. Не лежит ислам, Не лежит... Я раз, не да. Да. Не да. Почему не подписали? Да. Да, Москва, да? Нет, с кем? Я же не про Татарстан говорю, что вы такое говорите? А я испугался, что вы. Я шутки не очень на... хорошо. Ну ладно, в общем. И в этом смысле, я считаю, неприемлемо называть Россию даруль ислам Потому что когда вы называете даруль ислам, значит должен правитель тоже быть мусульманином, как минимум. У нас этого нет. Я помню, на Кавказе была какая-то фетва, я просто в шоке. У меня аж волосы дыбом стали, когда вот несколько лет назад кто-то приезжал и окрестил, я уж не знаю, что точно так говорю, объявил Россию Дару Исламу. Как это можно было сделать? Я в шоке. Точно так же нельзя ее определять, как Дару Ихар. Вот именно вот это серединное состояние, Дару Ихар, дом Договор. вот оно самое подходящее. Я надеюсь, ответил да, на ваши вопросы. Я вижу, что вопрос возник, да, могу а, да, да, Вы говорили про традицию проведения 3,70 рублей. дней. И, можно сказать, упоминается это в Коране, и не противоречит это шариату. Упоминается ли это в Коране. Да, и не противоречит это шариату. Я вроде отвечал, но давайте еще раз другого <свят> ракурса по поводу экране ответить. Но то, что это не противоречит Курану, это однозначно, потому что нет никакого понятия 3 7, 40, нет, так же, как и нет понятия клонирования, нет понятия торговли фьючерсами, нет понятия употребления лива и, и многих других новых вещей, да? Нет в Куране. Раз. С точки зрения, противоречит ли это шариату, Понимаете, шариат, э, нельзя назвать шариат, ислам, абсолютно сакральным и нелогичным, это неправильно. В то же время нельзя назвать ислам абсолютно логичным и не сакральным, тоже неправильно. Вот ислам это некий симбиоз части знаний, логичных, подразум... под, э, э, так, которые можно осмыслять, интерпретировать, делать сравнения, хаясы и развивать, и часть вещей, которые просто остаются сакральными и непонятными. Я приведу маленький пример, и вы тогда поймете про 3.740 дней. Свинина запрещена в Куране? Да. Запрещен. Все знают, да? А почему? Потому что а вот, здесь, здесь. вот! Это и есть пример сакральности нелогичности. Ведь вроде мясо, да? Ведь вроде белки там есть, да? Ведь вроде живот наполняет, От нее никто не умирал сразу. Ну, а почему она запрещена? Потому что есть сакральный, не требующий интерпретации и объяснения. Понятно, да? Никто же не сделает из этого глупый вы и скажет, все, что хрюкает харам. Ну что же, ну ни в коем случае. Поэтому часть законов непонятна. Они сакральны, неизменны. Но в то же время, когда мы вспоминаем о вине, вино тоже запрещено в куране. Есть четыре аята, которые последуют. В конечном итоге по истории Неспосланий не последний аят однозначно запрещает. То есть часть последовательности дает нам духа постепенности проповеди, да? а окончательный аят дает окончательный запрет. Так? Но есть ли возможность, поддается ли это разуму запрет вина? Да. И он очевиден и пророк его проговаривает. Потому что это что? Пьянит лишит тебя разума. Значит, пророк как бы намекает, не делай, пожалуйста, то, что прямо лишает тебя разума. И это являлось основой для других логических решений, как запрете пива, запрете наркотиков, да? Хорошо. При 740 сорок дней. По-моему, ушел человек, который задал вопрос, да? А уже неинтересно стало. Ну ладно. 3, 7, это, это правда так, что вопрос брошен и ответ как бы не потребовал? На маску Ну, на маску мы, ну, мы все читаем, я полагаю. Ну. Хорошо. Ну, вы уже поняли, к чему я веду. Значит, 3740 дней это опять вещь, вещь мотивации, вещь э, мотивов, причин последствий. То, как я уже сказал, пример Татарстана и Дагестана. Явно тому да, доказательство, как использовать понятие 3740 дней. Спасибо. Я хочу, чтобы прозвучал последний вопрос. На самом деле я его приберегал для себя и, слушая все эти разговоры, пытался как-то по придумать там, и так далее. И так далее. Ну, в, общем, в итоге я решил отказаться. И, в принципе, все время вы хотели что-то спросить. Да? Поэтому я думаю, что если мы завершим вопросом, Человека скандала, то это А можно до скандала еще? А... До скандала. До человека скандала. Ну, я не, не буду отменять решение. <как> <когда> <как> скандалы, скандалы. Можно как бы по завершению. Да, когда да, нам да, уже да. время на Амазон сжимает. Хорошо. Руслан Хазрат, я бы хотел задать вопрос на тему, кто определяет критерии экономичности. И, скажем так, того, что относится вот народную традиции. То есть вы в первой части попытались, как я вас, если я вас правильно понял, порассуждать на эту тему. То есть вы сказали, что если вот источник Горана Сунны ну то есть вы там своими словами сказали, но ну, если это очень надежно, достоверно и так далее, то тогда это, в общем, это требует жесткого соблюдения. Во всем остальном там есть поле для народных каких-то традиций. И вы привели пример значит, вечности аяты, говорящие о вечности адских мук да, вот, и опираясь на филологическое значение там, слов халитина, сказали, что вот здесь однозначно сказано про то, что вечное, там вечное мучение воодуждают людей, которые говорят Но при этом в Коране точно так же есть два аята, которые говорят с теми же словами Халидин и Фига там, Халитан Фига, значит, про э, верующих мусульман который убил другого, значит, намеренно, там, который к Уллах приступил. Вот, и все тафсерые говорили, что это надо буквально понимать, но нормальная ортодоксия говорила, что нет, здесь ну, это вааид, это значит, в педагогических целях, Аллах не имеет в виду, что вот здесь они будут вечны, это просто так, чтобы напугать их. Вот, то есть, в результате, мы приходим к ситуации, что нету большого, то есть, точнее, не то, что нет, а то есть то, что вы считаете категоричным, это все оспаривание, да? То есть и многие, даже этот тезис, вопрос, вопрос, в чем? вопрос в том, кто будет определять, что является категоричным, что относится к каноничным, где вот проводит грань между каноническим исламом и... — а, а, Противоречит... А, — а да, а посуд... а, да, да, поскольку, по сути, по любому спектру, даже якобы категоричных таких утверждений везде есть дискуссия. Хотя говорят с вами Хайтаму, миск в завершении должен быть миск, должно быть благо. Но у нас в завершении скандал. Ну, зря вы анонсировали Рустам Фазрата, я ожидал скандал, я вам благодарен. У нас какой-то более менее слаженный, такой склаженный вопрос. Я понял вас. И, наверное, вопрос настолько, ответ настолько неоднозначный. Я просто еще раз не заявляя о абсолютно верном решении и подвергая свой ответ и размышления в прямом, скажем так, в таком контексте, критики, все-таки позволю себе свои личные размышления на это, личное, еще разберу размышления на это дать. Я возьму немного издалека, но постараюсь уложиться где-то минуты 3-4. Действительно многое в этом мире относительно, да? Многое в этом мире относительно. Но, ну, например, я. Из бытового примера я самый высокий, меня даже так называют, длинный, да? меня так называли в школе, меня так называют мои родственники. Потому что мои ближайшие родственники начинаются с моего подбородка. Все, папа, мама, братья, старшие братья, дяди, все с подбородка начинаются. И я относительно не всех высокий, но недавно возвращался из Махачкань, вы как бы сказали, ну как я сказал, да. И вот, со мной летела э, волейбольная команда Динамо. Я понял, что я далеко не высок. Я низок, потому что, ну, как бы, куда там, там такой лес вокруг меня, эти сосны ходят и так далее. А, и я понял ваш вопрос, Азрат, Мне все-таки хочется склонить его к некой понятии относительности. Вот, вот понятие, что есть традиция, ведь ведь правильно было замечено. Ведь, э, вначале вы сказали, что и сунна шиита тоже принимается. И относительно их критерий принятия сунны, они тоже ахлю сунна, правильно? Сложнее. Нет, я все-таки говорю о некой относительности, которая для ширитского Ирана это сунна. Если мы по словам сунна понимаем сунну трех, а они по словам сунна понимают. Но они 5, относительно 6. Секунда. они относительно своей системы координат суниты, понимаете? Шииты в Иране относительно своей системы координат они суниты. А мы относительно нашей системы, координат относительно них, говорим, они не сунниты, так многое в этом мире относительно. Именно поэтому я пытался сделать акцент на вот этих вот, э, скажем так, э, на этих лозунгах, на этих призывах пророка Мухаммада относительно большинства, относительно правильных предков. И чтобы сейчас для нас понять, что есть традиция, что не есть традиция, ну как бы это страшно и банально не казалось, но часто... Э, Большинство благостной исламской уммы выносит общий критерий традиции. Мне кажется, я просто намекнул на ответ, да, и мне нельзя. нет такого ни духовного управления. Это не совсем правильно сказать, что традицию утверждает духовное управление. Это не совсем справедливо. Традицию устанавливает тот или другой орган, или такой-то матч или такое духовное собрание. Нет. Наверное, все-таки нужно еще раз вернуться к понятию э, праведности и количественности в праведности наших предков. И, и каждый себя избирает... Ичтихат или ичма? или ичма? И ичтихат и, и, и, и, и ичма. Как мы можем делать... все Допустим, э, люди, которые считаются Татарстане, то ну, условно, алимами, решили, что это так. А я подумал и решил, конформистам уйти приспособленностью не буду образовать Новый год. Это мой личный, персональный ичтиха. Ну, не поэтому, поэтому алим и Татарстана никогда не будут этим заниматься. Они никогда официальным заключением по Новому году вам не я так. Я как условность это сказал, а чтобы вы я... немножко я понял, я, я понял, что вы пытаетесь троллить, поэтому я изначально сказал я не алим. Я не представитель Духовного управления, и те вещи относительно Нового года касаются меня лично. Ну, это такая, возможно, вы скажете, трусливая позиция, но не имели права, мне не дали таких Ну То есть вы допускаете ИЧТХ как решение по разрешению противоречий между национальной традицией и государственной Еще раз я не понял вопрос. Примерно. Ну, а, речь шла о том, кто может, насколько я понимаю, а я, я для себя лично могу, или я должен следовать э, какому-то коллективному мнению какой-то группы. Также свои вопросы, ну, обозначить группу. Хорошо, давайте так, я лучше на вот эту вот на вторую часть вашего скажем так, предложения отвечу. Наверное, это вопрос никакой я буду, не имею ли я право сам себе решать, а вопрос должен звучать следующим образом. А, а затем следовать, затем не следовать. Давайте так. Наверное, все-таки главным критерием следовать и не следовать, является понятие АМН. А. АМН. А. То есть что такое АМН? Безопасность. И если я сейчас начну заявлять такие вещи, которые на примере, в лабораторных условиях были исследованы, и я знаю, что они приведут к отсутствию АМНа, да, то нельзя следовать своему разумному, заключения, потому что есть вероятность, что мои действия, мои заключения принесут, приведут к такому раскачиванию общества, что ам превратится в Таура. Понимаете? И тогда понятие, за кем идти, за кем не идти. Вот послушайте следующее изречение пророка. Лесерам. Я думаю, оно тоже очень местное. Пророк Алиссам сказал, "Сольнувара вара билин В другом изречении он говорит, валяукяна, то есть два этих изречения пророков несут с тобой такой смысл единства и безопасности. Один из них переводится так – молитесь за каждым грешником и праведником. Субханаллах. Если моим лидером является грешник, я тоже должен идти за ним. Конечно, если понятие единства и безопасности является идти за ним, как, например, Российская Федерация и сами сирийцы, я в Сирии был несколько раз, сказали, мы считаем, Башар Асад, не лучший лидер. Мы считаем, что на его руках много крови. Но они как интересно отвечают. Знаете, как сирийцы коренные отвечают. Это не какая-то информация э, с Контакти или слайд Джордан. Это личный контакт и беседа. Пять раз я был в Дамаске за, в, в течение всего конфликта. Они говорят, если даже у него руки, руки в крови, то нельзя их отмывать мочой. Позди, вот и понять по, позиция, насколько он традиционен, насколько правильно за ним следовать, нельзя рассматривать о а его традиционности, о а, а датах. Нужно понимать о общем понятии безопасности. В общем, проверяйте свой ичтихат с мнением компетентного. А я хочу сказать, что я лично, персонально, очень благодарен Рустаму Фазрату, который пошел на этот разговор. Я э, скажу, я открою одну небольшую тайну организаторов. Может быть, они сами бы ее открыли, а мы бы не открыли. А да, может, и не надо. Я как-то сдал, сдал и все. Пользуй свои возможности здесь на сцене. На самом деле, изначально придумали вот эту вот схему из э, четырех э, дискутов. И э, была большая проблема. Даже не в том, что нет людей, которые... Э, Представляю традиционный ислам, а очень мало людей, которые готовы подставиться, потому что отношение к этому термину достаточно широко известно. Я э, благодарен Рустаму Хазрату за то, что он рискнул подставиться. Я благодарен ему за то, что он честно, вот счастливо бился и очень достойно выглядел. Да? Он, я не говорю, что он победил, я не говорю, что он переубедил. Я не, не говорю, что он доказал свою состоятельность, но он честно бился и очень хорошо в этом бою словецким интеллектуально выиграл. Большое вам спасибо. спасибо.